Всем привет, друзья! В этом видео я буду устанавливать светодиодный ДХО, который я заказал с Aliexpress на свой автомобиль. Напомню, что у меня автомобиль Kia Rio 4, он уже оборудован штатными светодиодными кодовыми огнями, так сказать, с эффектом DRL. Но мне этого мало, я же люблю колхозить, как вы все говорите, и буду устанавливать дополнительные. Все, наверное, вы прекрасно знаете, какие я заказал. Их устанавливают многие, они дополнительные функции еще поворота. Буду устанавливать я их на, получается, на фары, сверху фар. И давайте я вам сейчас покажу, какие именно ДХОшки я себе заказал. Сами ДХО выглядит вот так вот. Это две таких ленты. Здесь мы видим двусторонний скотч для приклеивания к поверхности. Здесь у нас, типа как установлен свет и фильтр, чтобы свет у нас не уходил в разные стороны, а именно в какую-то одну сторону. Сама светодиодная лента смотрит вниз. Естественно, там обычные светодиоды, также точечно, с эффектом ДРЛ. Но, что сразу хочу сказать, что мне, в принципе, нравится именно эффект у них а, динамического поворота, как сами ДХО, возможно, я их не буду использовать, но в любом случае подключим, проверим. А, опять же, сразу скажу наперед, что дневное время суток их видно очень плохо. А, в основном весь эффект проявляется в вечернее время, особенно это будет хорошо видно ночью. Из ленты выходит провод с тремя жилами. Красный и черный плюс-минус, и желтый идет на поворот. Заказывал я их специально под свои фары, под длину точнее своих фар. Естественно, сейчас я открою капот, вам все покажу, приложу и покажу также, как я их буду устанавливать. Как я и говорил, устанавливать буду на фару, а именно вот сюда. Смотрите, здесь есть специальное углубление, прям как будто вот для этой ленты и придумано. Тут бортик, соответственно, если приклеить эту ленту, то она будет прям вровень с фары идти, не будет выпирать, что дает возможность закрыться нормально капоту и никаких, так сказать, проблем с этим не будет. Итак, друзья, схема подключения очень простая. К плюсовому проводу я буду тянуть провод из салона. Так как штатный э, ДХО у меня расположено на моем автомобиле Kia Rio 4 ниже основных фар, то э, вытащить провод из фишки у меня просто-напросто не получится, так как рука не подлезает у меня туда, что здесь, что здесь. Поэтому было решено протянуть провод из салона. Сейчас я вам также покажу, как я его буду тянуть. На поворотник я буду Брать провод из родного штекера Из штатного, так сказать Вот этот вот штекер у нас основной Подходит он к блоку фары Здесь у нас как раз идет и поворотник И ближний свет И дальний свет И плюс, и минус, как говорится, все в этой фишке есть Соответственно, поворотник я буду брать Отсюда, возможно, и минус а, Тоже запятая отсюда, ну или просто С аккумулятора кину дополнительный провод а Здесь, как говорится, уже проблем никаких не будет а сам провод который я буду тянуть на плюс для того чтобы работал дхо я буду протягивать вон оттуда сейчас вот вам покажу ближе там где проходит гофры мы видим специальное технологическое отверстие в нем установлена уплотнительная резинка я ее вытащил из салона там уже проходит какой-то провод, и я так понимаю еще дополнительно провод идет на сигнализацию, вот этот вот коричневый, который устанавливали с автосалона соответственно здесь же я буду протягивать провод, если увидеть, то я уже его протянул он синий, сейчас я вам покажу из салона, вот он мой провод идет, синий показываю вот так вот я просунул провод, вот она резинка Соответственно, в эту резинку я потом этот провод вставлю и протяну его блоку предохранителей. Возьму какой-то предохранитель, который у нас отвечает, э, так сказать, за АЦЦ при включении зажигания, на котором появляется питание. Скорее всего, буду использовать тот, который я ранее использовал на э, видеорегистратор. В общем, это все я вам дальше покажу. Провод я уже, соответственно, протянул. Теперь переходим к установке самих ДХО. Для установки нам понадобится обезжириватель, канцелярский нож и салфетки. Также есть несколько нюансов по установке, сейчас я вам расскажу. Смотрите, провод у нас выходит с этой стороны. А Устанавливать я буду именно таким образом, потому что когда у нас зажигается ДХО, также динамический поворотник, то свечение начинается от провода. Так как поворотник у меня отсюда, то правильнее будет именно свечение поворотника в эту сторону. И опять же, смотрите, здесь есть две стороны. От светодиодной ленты есть вот здесь вот, так сказать, широкая сторона и узкая. Устанавливаем узкой ближе к фаре, так как сами светодиоды находятся вот ближе сюда. И свечение здесь будет, получается, ярче, чем здесь. Если установить наоборот, то их видно совсем не будет. И также перед установкой... Необходимо будет срезать вот эти вот колпачки, а именно нижнюю часть Потому что здесь а, проходит как раз клейкая лента у нас, которую мы будем приклеивать к фаре То есть я буду снимать только нижнюю часть, аналогично со стороны провода Иначе у нас просто будет неровно Когда мы будем приклеивать, у нас вот эта часть будет задираться Нам нужно, чтобы было все ровно Ну а теперь необходимо обезжирить поверхность фары обеих сторон и будем приклеивать Итак, начинаем процесс приклеивания Приклеивать я буду прямо к бортику Примерно это будет выглядеть вот так Для начала мы снимаем часть защитной пленки и начинаем потихоньку приклеивать так все готово ну как все, только одна часть приклеилась ровно ровно по бортику сейчас провожу рукой лента не выпирает все отлично по краям можно будет еще пройтись на всякий случай герметиком, чтобы влага не попала но я думаю, что здесь уже все давным-давно промазано и проблем быть не должно все, а теперь Переходим на другую сторону, аналогичным образом приклеиваем вторую ленту и далее уже подключаем. Все, ленты приклеены с этой и с этой стороны. Теперь я занимаюсь прокладкой провода. Провод, кстати, я поменял. Был у меня до этого синий провод, вот этот вот. Я его заменил на белый, вот такой вот двухжильный. Почему двухжильный? Потому что нам нужно два плюса соответственно на обе ленты а, провод я прокинул а, да конечно белый провод не очень смотрится но черного я не нашел если вы будете тоже устанавливать такие ленты то берите черный ну либо просто найдите черную говку и также можно в говку его просунуть и соответственно все будет выглядеть отлично я пока оставлю белый возможно я потом переделаю а возможно вообще потом их сниму тут уже а, покажет время в общем, смотрите, так как здесь две жила, одну жилу я вытащил, здесь я буду ее подключать на красный, то есть на плюс ленты И также дальше идет провод к другой ленте с другой жилой Здесь осталась синяя, то же самое я ее соединю с плюсом Далее, смотрите, что нам нужно Здесь к фаре подходит основная фишка вот так вот она втыкается, с этой и с этой стороны одинаково. Провода единственное только разные в фишках по цвету. А здесь мы будем подключаться к поворотнику. За поворотник у нас отвечает провод белый-оранжевый, получается второй сверху. То есть если смотреть вот так вот, как мы отключили фишку, то вот этот вот второй пин. Все с этим понятно. Провод уходит в салон. Давайте вам покажу, как будет из салона это выглядеть. Соответственно, вот он провод. Заходит. Вот такой вот хвостик я использовал. Ранее я вам показывал видео про подключение видеорегистратора. Здесь у нас два предохранителя. О нем подробно вы можете посмотреть в том ролике. И здесь у нас выходит как раз плюсовой провод. Здесь я его соединил прям обе жилы, так как они обе плюсовые, АЦЦшные я их соединил вот сюда вот так вот они у меня подключены естественно здесь все я заизолирую, аккуратно уберу там я показываю как я соединялся есть специальное отверстие вот таким вот образом коннекторы я буду использовать вот такие заказываю я их на казани экспресс можно на алиэкспресс заказать разницы нет суть в чем сюда мы просовываем провод зажимаем у нас срезается изоляция появляется контакт и вот сюда вот мы подключаем второй коннектор так сказать папу вот этот вот ничего резать не нужно просто как бы срезаем изоляцию и врезаемся в провод итак друзья одна лента подключена смотрите вот сюда я соединился с коннекторами да, выглядит, конечно, вообще прям колхозно лучше, конечно, взять питание поворотника и минус откуда-нибудь там снизу, например но дело в том, что здесь все в заводской, так сказать, изоляции в заводской изоленте и расчехлять ее как-то особо не хочется и так как здесь провода все-таки видны я подключился тут Возможно, потом как-то переделаю или вообще возьму из салона. На первое время, я думаю, пойдет. Здесь я провода все скручу специальной изолентой, антискрипом, черный и аккуратно уложу. Здесь я все соединил, все на термоусадку. Соответственно, желтый у нас поворотник, черный это у нас минус. И красный это у нас питание при включении зажигание пока подключал с этой стороны провода пришел к такому решению что э, врезаться в минус фишки не обязательно можно просто соединиться минусом вот сюда вот с, на стакане стойки здесь у нас соответственно есть минусы которым можем соединиться с этой стороны то же самое чтобы не портить так сказать штатный провод врезаемся вот сюда здесь я сейчас тоже переделаю ну а теперь давайте смотреть конечный результат друзья ну что уже достаточно стемнело для того чтобы вам продемонстрировать полную работу данных лент как работают в режиме ДХО и в режиме динамических поворотников В общем, вот так вот, друзья, все это дело смотрится очень красиво, очень эффектно. Если у вас автомобиль не оборудован штатными ДХО, то обязательно рекомендую к установке такие. Очень классно смотрится. Посмотрите, просто подсветка идет полностью, как будто фара подсвечивается. За счет того, что она приклеена здесь, у нее как будто вся вот весь корпус вот так подсвечивается. Напишите в комментариях, как вам? Нравится такое решение или нет? Ну что, друзья, вот такой вот видеоролик у меня получился. Надеюсь, я все вам подробно и понятно объяснил. На самом деле, дыхло мне очень понравились, а именно режим поворотников динамический. На самом деле, сами дневные ходовые огни, которые здесь реализованы в этой ленте, мне не очень нравятся, так как они не очень яркие, а их видно только в темное время суток, и тем более у меня есть штатные дыхлошки. И я думаю, что эти ленты будут полезны тем, у кого нет штатных, а, вообще очень смотрится красиво. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось, все ссылки оставлю в описании. Всем удачи на роботе, всем пока!